В последнее время все более популярна распасовка удобрений, семян, бигбеги. Бигбеги это очень удобно для погрузки, весь процесс можно механизировать. Но есть одна проблемка. Вот мы когда загружаем какую-то емкость, сеялку или разбрасываю удобрений, часто бывает так, что селка еще не догружена, а целый бигбег не может влезть. И вот с этой проблемой нам помогает справиться приспособление, которое мы недавно приобрели. То есть можно это сделать и загрузить полностью селку и полностью бигбег не освобождать. Ну посмотрим сейчас, я покажу, как, мы, как это происходит на самом деле. Когда нам надо высыпать полный мешок, здесь нет больших проблем. Разрезаем низ мешка и выгружаем его полностью. когда у нас емкость такая но полностью можно спокойно выгрузить целый штука приспособление вот это которое мы приобрели оно приходит на помощь а когда так, вот такая ситуация полный, да? но видно что здесь много еще не емкости но явно на полный бигбэк не хватит Обычно мы вынуждены были прекращать загрузку, потому что если бигбэк разрезал снизу, ты уже его не заг... надо либо загружать, либо не использовать. И вот в этот момент есть возможность как раз применить вот эту очень полезную фишку. Вот этот процесс одевания приспособления легким движением он одевается, поднимается и бэк. видите, что практически не просыпано ни грамма удобрений. Поставление можно немножко выкинем, чтобы было удобно. Приезжаем к снайпе. И легким движением открываем. И сейчас с помощью этого дозирующего устройства его можно закрыть, открыть в любой момент. То есть полная емкость для удобрений. Остановили, поставили рядом и ждем. Не надо Дошли еще все крыльях. Очень удобно. полная можно оперативно быстро закрыть мешок и форма осталось нужное количество еще в нем и в то же время в нужный момент остановили процесс. который позволяет остановить отложить мешок и потом продолжить тогда когда будет надо